Всем привет! И сегодня я продемонстрирую вам магическую копилку. Значит, берем монетку и опускаем ее. Она исчезла. Может, это просто случайность? Попробуем еще раз. Она тоже исчезла. Может, может быть, тут присутствует какое-то стекло, скажете вы. А вот нет. И расскажу вам в чем секрет Здесь расположено зеркало таким образом Что вы видите отражение полос А вот сюда скатываются монетки Такую магическую копилку можно сделать самим в домашних условиях И сегодня я покажу вам простой, но интересный фокус с картами Вот у меня обычная колода карт И сейчас мы ее перетусуем Мы ее и теперь раскладываем в такой последовательности. Можно брать сверху, можно брать снизу, это не важно. Значит, эта колода нам уже не нужна. И теперь мы стоим перед выбором. Если у нас выпадет орел, то лево. Если орешка, то право. Вот у нас. Выпал орел. И, значит, убираем право. Теперь выбираем ближе от меня или ближе к вам. То есть мы кидаем кубик. Если четное число, то ближе ко мне. Если нечетное, то ближе к вам. Вот у меня выпала двоечка. И теперь мы опять подбрасываем монетку. И если орел, то э, карта, которая находится сверху. Если решка, то карта, которая находится снизу. Вот у меня угол орел. Я выбираю низшую карту. Теперь я попробую угадать, какая тут карта. Скорее всего, тут лежит туз черви. Всем пока, удачи, а разгадку увидите в следующем видео.